Искали, вы сделали правильный выбор. Мегапицца для большой дружной компании. Большая вкусная пицца от кафе Восток. Вы сделали правильный выбор.